Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Шевчик Дели. В этом видео я расскажу про новый интересный проект, называется ETS Network. В общем, проект только что открылся, только что стартанул, 15 числа, буквально там плюс-минус, я не знаю. Короче, вообще немного времени прошло с момента открытия. Алгоритм у нас Quark, Opos, мастерноды, все как мы любим. В общем, по дорожной карте тут, если пролететься. То есть тут будет баунти, скажем так, аэрдропы, можно будет много монеток косануть. Потом будет листинги идти, дальнейшие там биржи, развития. В общем, ну, в принципе, дорожная карта такая нормальная. Скажем так, перспективы есть, аж до 100 -го года у них пока она прописана. Ну, в общем, пока не об этом. Так, что у нас? Две минуты блок, 10 тысяч монет на мастерноду надо. То есть... Монеты должны добываться довольно-таки не очень сложно, то есть можно попробовать поманить, можно прикупить монет, на старте запилить себе ноду и потом можно будет уже от этого отталкиваться. Так, что еще хотел сказать, вот что мне больше всего еще понравилось, я здесь увидел, здесь даже есть кошелек по 32, скажем так, по 32 бита под старые системы, блин, на которые можно пилить кошельки. Обычно везде как бы 64 Linux, Mac, да, а здесь и по 32 до разобрения. Ну, в общем, конечно, разработчики взялись, вижу, за это дело серьезно, чтобы как можно больше охватить, скажем так, людей. Ну, в общем, с этим пока все, с этим останавливаемся. Дальше, вот, тема есть на форуме, да, старт был, получается, засветилось 17.00 UTC. И, честно говоря, не знаю, сколько это по нашему времени будет. Ну, наверное, ну разница ну, может и одинаково. Короче, проект только стартанул. 15 апреля, время такое, алгоритм Кварк, все у нас замечательно. Можете зайти насчет, скажем так, больше получения информации, зайти в Дискорд. Зайти потом ну, куда угодно, Twitter, Facebook, там больше получить информации можете там. Также мастерноды можно будет договориться в Дискорд получить. Так, что еще хотел сказать? Ну, здесь как она будет делиться, там награда за блок, с такой-то по такую высоту. В общем, сейчас старт, скажем так, свежак. Надо меньше думать, больше делать. Как говорится, то обычно все набродилось, но сейчас надо именно так делать. Надо уже стартовать, пробовать, что у нас сейчас получится. Ну, опять, можете получить больше информации, прочесть. Самое основное для старта я вам уже быть, бы предоставил. Зашли на сайт, скачали кошелек, подключились к пулу, что по пулам, по пулам, ну вот у нас хороший пул, и скоро они появятся на бирже криптобрач, хорошая биржа, так что я думаю будет хорошее развитие, будет хорошая цена. Ну а пока у меня на этом все, давайте мужики, если будут какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях, поддержите видос лайком. Я вам выкинул свежачок, так что не будьте такими вот жабками. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.